Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики моего канала, гости. На связи Ростислав Франскевич. И в этом видео я покажу вам, как пополнить баланс вашего кабинета в Рой-клубе с кошелька на SIGIN PRO. Сейчас мы находимся на SIGIN PRO и будем пополнять баланс Рой-клуба зарегистрировано вот на этом адресе кошелька. Для этого копируем адрес кошелька, переходим в Ройклуб и авторизуемся с данным адресом кошелька. Мы вошли в личный кабинет и мы видим, что пополнить баланс необходимо минимум до 90 призм с учетом комиссии в течение 72 часов. Вот здесь слева находится наш адрес для инвестирования, на который мы будем переводить средства для пополнения баланса. Копируем адрес для инвестирования и переходим в кошелек призм. Вставляем адрес. Обычно я вставляю его же и в доступное примещение. Далее мы копируем публичный ключ. И вводим публичный ключ в соответствующее поле. Мы будем переводить 115 призм. Вот где вывод плюс комиссии Здесь мы заполняем эту графу. И в итоге поступит получателю 114.42 призм. Запрашиваем код на e-mail. Переходим на почту. К нам приходит код двухфакторной авторизации, одноразовый. Мы его копируем и вводим код в аккаунте SiginPro. Проверяем, все верно и нажимаем вывести. Вам было отправлено письмо, перейдите по ссылке письме в течение одного часа чтобы подтвердить вывод и транзакция будет отправлена в сеть имеется адрес и сумма мы переходим на почту к нам пришло письмо сиген подтверждение вывода вы создали запрос на вывод 114 сотых, призм на адрес соответствующий чтобы транзакция ушла в сеть подтвердите вывод перейдя по следующей ссылке кстати, если это каким-то образом делает мошенник, если вы этого не делали, то можно заморозить аккаунт, перейдя по второй ссылке. Мы, естественно, подтверждаем по верхней ссылке, чтобы транзакция ушла в сеть. Еще раз проверяем подтверждение вывода средств. Все верно и подтвердить. 11442 призм успешно отправлены на адрес инвестирования. Сейчас мы скопируем наш адрес для инвестирования и перейдем в блокчейн правой кнопкой мыши. Открываю ссылку в новой вкладке и покажу, каким образом мы можем контролировать эту транзакцию. Вставляем наш адрес инвестирования беленькая стрелка на синем кружочке и вот мы видим что уже транзакция ушла в сеть 114.42 призмы примерно 52 63 сотых долларов и когда будет 10 подтверждающих транзакций наша транзакция будет подтверждена пока она не подтверждена но это дело времени обновим страничку и вот мы видим уже есть одна транзакция нам осталось немножечко подождать. И когда транзакции будет 10, монеты поступят на мой баланс в аккаунте Рой Клуба. Обновим страничку еще раз. Пока у нас 5 транзакций. Перейдем в кошелек. Как мы видим, из кошелька денежки списались. И сейчас мы их ждем в моем кабинете Рой Клуба. Итак, у нас уже 7 подтверждений. Обновим страничку еще. 8 подтверждений ждем. Обновим страничку. Мы уже имеем 10 подтверждений. Переходим на наш кабинет в Рой-клубе. Сейчас авторизуемся еще раз. Скопируем адрес кошелька. Авторизуемся с этим адресом. Итак, я могу поздравить самого себя. Я успешно осуществил перевод призм со своего кошелька на Sigin Pro и пополнил баланс моего кабинета в Рой-клубе. Как мы видим, 10% комиссии списалось. Мы это знаем. 10% идет на развитие сети, 1% на развитие клуба. И того на балансе у меня 102 почти 103 призм. Вот здесь мы можем увидеть первый мой взнос в размере 114 42 призм и зачисление на баланс 102,98 призм. Друзья, присоединяйтесь в рой клуб, в мою команду, создайте себе Пассивный доход примерно 30% в месяц с возможностью вывода средств в любой момент без комиссии. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ в режиме демонстрации экрана скайпа. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал. С вами был Ростислав Франскевич. Всем добра и до новых видео.